Бельгийский форум Свободной России это, пожалуй, единственный кусочек свободной России, о котором можно говорить о том, что по-настоящему важно для нашей страны, для ее будущего. Форум очень важен, потому что он показывает, что существуют совершенно разные, по своему содержанию, гражданские движения в России и разные голоса. Находиться в власти будет до последнего, до упора. Он является несущей конструкцией этого режима, а других источников легитимности у него просто не существует. Мафиозная группировка, захватившая страну. Такой подход к российской власти он безошибочный. Я ведь есть образ будущего России. Это Россия, которая включена в большой западный мир по максимуму.